Решим неравенство тангенс t меньше или равен единице. Отметим на линии тангенсов точку А с ординатой 1. Отметим на единичной окружности точки, соответствующие числам арктангенс единицы и арктангенс единицы плюс π. Так как данное неравенство не строгое, точки закрашены. Так как данное неравенство содержит знак меньше или равно, выделим цветом часть линии тангенсов расположенную ниже точки А. Выясним, какие точки единичной окружности соответствуют значениям тангенса t, меньшим или равным единице. Запишем двойное неравенство, равносильное данному. Учтем, что тангенс — периодическая функция с периодом π. Вычислим арктангенс единицы. Это 1 четвертая π. Запишем ответ.